Что это такое, блядь? Что это нахуй такое? Что это, блядь? Что это, блядь? Всем привет! И сегодня мы будем повторять превью Фиспекта. Вот такой вот превью оно будет на ваших экранах. Я уже сделал небольшую заготовочку. Разделил вот фон на два: на два слоя. Одна другая сторона. Поменял их цвета. Сделал такую линию и добавил мышки. Давайте. Будем Молодец. двигаться дальше Молодец примеру, Можно сделать свет сзади мышек Что мы делаем? Нажимаем, выбираем мягкую Мне на самом деле Самому интересно, потому что превьюхи делаю не я Если вы не знали Превьюхи мне делает человек за 1000 рублей То есть у меня превьюха одна стоит 1000 рублей Вот сейчас Если чел сможет повторить, Мягко то он реально гений нажать, Потому что я делаю не я делаю вот Как у Фиспекта, но это не я их делаю цвет. Ну, это у нас будет, давайте, красная, типа, дешевая мышка. Зачем ты красный на красный? Оно все сольется. Вот так вот. Кого? Переносим этот слой сзади. Вот а. вот такой вот у нас. Нет, Святие. у меня не Святие. так превьюхи Святие делаются. Бля, пацаны, я себе превьюхи не делаю, но у меня не так превьюхи делаются. Нет, там он, он рисует именно обводку. Он берет прям, дорисовывает вот эти светяшки. Ну вот, условно, смотри. Вот есть превьюха. Посмотрите вот на эту обводку. Это ручками дорисованная обводка. То есть, ну, прям чел рисовал, сидел так шик-шик-шик. Вот, монитор тоже в обводке. Видишь, это не просто какая-то светяшка вокруг. Это именно ручками дорисовано. Вот здесь один, а, а, а, один слой, тут другой вот так вот. Видишь? Оно все по-разному. Что еще пример показать? Топ-мониторы вот эти. Ну, тут вот тоже можно присмотреться, что это все ручками рисуется. Вот эта обводка. Ну, или вот набор геймера. Тут то тоже вот эти светяшки, которые есть. Вот, вот светяшка. То есть, э, ну, не существует такого инструмента в фотошопе, чтобы вот вот так вот обвести. Это все ручками рисуется. Не так, все типа просто. Хорошая мысль. Вот, и делаем вот так. Вот, и уже что-то такое вырисовывается. Мне интересен результат. Вот слишком у него персонаж. Бля, чел, ну, ебаный рот, братан. Ты красный с красным на красном. Ну зеленый зеленым на з... а ну ладно не на зеленом а на синем ну тоже можно сделать нет нет нет нет нажимаем вот такой вот у нас не так я превьюхи делаю контрастность ну как как ты красный цвет на красном фоне увидишь ну, я... ты что ты что Ну забавно хотя хотя давайте вот как бы я вам просто покажу ну то есть вот, вот тут ну я не согласен абсолютно с этой превьюхой когда ты красным на красном на красном пишешь ну вот здесь-то вот этот видос собственно который я открыл вот этот он же нормально выглядит. Почему тут все красное на красном на красном? Непонятно, пацаны, непонятно.